В Россию зашла американская компания с уникальным продуктом, чаем. И все больше россиян сейчас хотят узнать, что входит в состав этого детокс-напитка. И обращаются за информацией в интернет. Реальные результаты сейчас уже показывают, как работает данный чай. Примеры восхищают людей. И хочется действительно узнать, что же входит внутрь данного чая. И давайте сейчас вместе разбираться, почему такие ошеломляющие результаты людей за короткий период, почему этот чай так эффективен, как работает. И здесь видно, насколько люди преображаются. Это невыдуманные истории людей, которые смогли изменить свою жизнь. По сути, это не только похудение, но также еще и длительность жизни увеличена. Вот такие восхитительные фотографии. Чай и работает сразу в трех направлениях: у него задача очистить организм от шлаков и токсинов, очищая организм, он сильно поднимает иммунитет. И все, что лишнее в организме было, уходит. Соответственно, человек теряет вес, приходит вес в норму. доктор Билл Миллер, бакалавр наук, магистр наук, доктор философии. И он начал тестировать данный чай ИАСА более 20 лет назад в штате Теннесси в Америке. Давайте смотреть, что находится внутри. Оригинальный чай содержит уникальное сочетание 9 лекарственных трав, которые очищают тонкий и толстый кишечник, избавляя организм от опасных токсинов. Как правило, у нас сейчас предлагается отдельное средство для похудения, отдельно средство для очистки организма. И компания Телкси дала такой продукт, который даст возможности, не меняя образа жизни, привычек в питании и физических упражнений, буквально выпивая два стакана чая в день, решается задача по очистке организма, поднятию иммунитета. И похудению для того чтобы нам разобрать активные ингредиенты которые входят в состав мы перейдем сейчас в Википедию. на первом месте у нас чертополох еще его называют кникус или расторопша в целом он снижает аппетит устраняет расстройство пищеварения лечит простудные заболевания кашель жар бактериальные инфекции и диарею в википедии улучшают образование выведения желчи Применяется для лечения болезней, таких как гепатит, цироза, токсических поражений, то, что оздоравливает качественно печень. Также селезенку выводят желчные камни, лечат желтуху, хронический кашель и другие заболевания. А также еще останавливает размножение вируса. Второй ингредиент – это листья хурмы улучшает кровоснабжение и снятие воспалений. В Википедии про хурму говорят, что она рекомендуется для употребления больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с гипертонией, анемией. На Кавказе хурму едят в больших количествах при ранних формах токсического зуба. А в Китае и Японии хурмы лечат атеросклероз соком цингу, в Таиланде изгоняют кишечник глистов, В Корее хурма считается противовоспалительным средством и используется для лечения дизентерий, энтероколитов и бронхитов. Плоды хурмы благоприятно влияют на состояние печени и желчевыводящих путей. Хурма обладает ярко выраженным мочегонным эффектом. Разрезанную пополам хурму в некоторых странах прикладывают к ожогам и ранам. Хурма полезна при истощении как нервно, так и физическом, И отваром из жестких хвостиков плодов лечат анорес. Третий ингредиент, входящий в состав, это у нас экстракт папайи. Он улучшает пищеварение. Обращаясь к Википедии, в медицине папаю применяют для улучшения пищеварения, лечат межпозвонковый остеохондроз. В тропической народной медицине папаю используют как глистогонное средство, средство для контрацепции, и аборта в качестве средства, стимулирующего менструацию. Высушенные листья, курили для облечения астмы или в качестве замены табака. Следующий ингредиент у нас листья мальвы. Мягкое, слабительное, мочегонное и жаропонижающее средство с успокаивающими и отхаркивающими свойствами, которое позволяет удалить слизь из организма. Информация о применении в народах медицины. Водонастой из цветов мальвы употребляется внутрь и наружно при кашле, катарах, верхних дыхательных путей, при охриплости. Тоже применение имеют листья и корни. Листья, цветы или все растение мальвы лесной входят в состав смеси для горячих ван при опухолях селезенки. Пятый компонент ⁇ алтей лечение язда желудка, диареи, запора, вздутия живота, устранение болевых симптомов и отеков, слизистых оболочек, дыхательных путей. Что нам говорит Википедия: препараты Алтея применяются в качестве обволакивающего средства при заболеваниях желудка язве, гастрите, колитах. Цветки алтей применяются при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Широко применяется в народной медицине многих народов, как в качестве наружного, при мочке, полоскании, при воспалениях, опухолях, ожогах, лишаях, так и внутреннего средства, при кашлях, отравлении и других заболеваниях. Номер 6. Мира устраняет отеки, воспаления и убивает бактерии улучшение пищеварения, лечение язда желудка, простудных заболеваниях, кашля, астмы, бронхостаз и облегчение боли при артрите. Мира – это смола, используется в медицине как средство, улучшающее пищеварение, вяжущее антисептическое в виде порошка и настойки. Доктор Мельниченко утверждает, что ее аромат вселяет оптимизм и снимает эмоциональное напряжение. Седьмой ингредиент – это экстракт ромашки аптечной, лечит расстройства желудка, сжогу, тошноту и рвоту, улучшает сон и пищеварение, содержит апигенин – антиоксидант, который связывает определенные мозговые рецепторы и позволяет избавиться от бессонницы и улучшить сон. Борется с воспалительными процессами. Является источником флавоноидов, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. И в Википедии высушенную и свежую ромашку аптечную издавна применяют в медицине отвары, экстракты, как противовоспалительное, слабое антисептическое и вяжущее средство, также наружно для полосканий, примочек и ван. Лечение ромашка применяется в отношении патологии желудочно-кишечного тракта, гинекологической сферы, мочевой и других систем организма, как основная или дополнительная терапия. Ромашка применяется внутрь в виде чая. Традиционное английское домашнее средство или настоя ее используют при спазмах кишечника, метеоризме и диарее, а также как патогонное средство. И завершаем обзор состава чая и осоте имбирем. Благодаря данному компоненту легко получить плоский животик, если регулярно применять. Имбирь облегчает симптомы тошноты, раздражение желудочно-кишечного тракта, стимулирует выработку слюны и желчи сокращает спазмы при прохождении пищи через желудочно-кишечный тракт. Обратимся к Википедии. Имбир в виде настойки порошка применяется при заболеваниях суставов, артрит, артроз, остеоартроз, морской болезни, при язвенной болезни желудка для повышения аппетита и улучшения пищеварения, атеросклерозе, нарушение жирового и холестеринового обмена для нормализации состояния кровеносных сосудов. И благодаря этому компоненту с организма уходит весцеллярный жир, который невозможно вывести никакими средствами. Необычный чай бьет все рекорды по продажам в Америке и Латинской Америке. И в ноябре 2019 года пришел в Россию, в страны СНГ и Европу. Чай очищает три жизненно важных органа – Отвечающих за жизнедеятельность организма. Это толстую кишку, печень и кишечник. В своей врачебной практике доктор Миллер успешно использовал этот чай в следующих случаях: когда изжога, расстройство пищеварения, боли в желудке, запор, геморрой, расстройство кишечника, воспаление кишечника, спазмы кишечника, калиты, плохой запах изо рта или от тела, отрыжка и вздутие живота, увеличенный живот лишний вес и ожирение, когда есть болезни кожи, чесотка, дерматит, псориаз, воспаление, аллергия, ишуаз, болезни в суставах артрит, головная боль и мигрень. И за те 20 лет, что этот чай успешно используется в клиниках города Джексона, тысячи пациентов достигли положительных результатов и начали делиться своими успехами с окружающими. Эти люди не продавали чай. не просто рассказывали о своем излечении друзьям и знакомым. И таким образом донесся слух до России. И наконец-то этот чай сейчас может приобрести любой человек, кто хочет продлить себе жизнь. Способ применения очень прост. Необходимо выпивать всего 2 стакана в день. Для того, чтобы снизить вес до 2 кг за 5 дней. Делается концентрат. Оставляется на 4-8 часов, затем добавляется остаток воды по инструкции и затем поставить данный напиток в холодильник и в теплом виде во время еды употреблять. Употребляя всего 2 чашки чая и аса в день, пациенты доктора Миллера получали следующий эффект. Избавлялись от выпадающего живота, худели без специальных диет, становились более энергичными и жизнерадостными, избавлялись от аллергии, очищали организм от медикаментов и тяжелых металлов, очищали организм от никотина и последствий пассивного курения, могли воздерживаться легко от курения, очищали свой кишечник, почки, получали здоровые чистые легкие, улучшали свое пищеварение, избавлялись от изжоги, воспалений кишечника, избавлялись от паразитов и глистов также от токсинов и выделяемых нездоровой флорой кишечника, очищали кровь и органы пищеварения от токсинов, избавлялись от запоров геморроя, улучшали состояние кожи, восстанавливали естественный аромат тела, омолаживали кожу, уменьшали их уровень холестерина и уровень кровяного давления. И при длительном употреблении чая доктора Миллера действительно появляются все признаки детоксикации организма, то есть улучшается состояние кожи, очищается и омолаживается, улучшается способность мышления и концентрация, улучшается память, повышается иммунитет, улучшается настроение и самочувствие. Если вам нужна более детальная информация, вы можете знакомиться по ссылке внизу видео, а также в группе Total Life Change «Похудеть и заработать» ВКонтакте. До новых встреч и будьте здоровы!